приветствую вас на канале partbox большое вам спасибо за теплые и поддерживающие комментарии в прошлом видео там где были про комментарии у нас были разговоры это все нормально заряжает я вам скажу и вот созрел на довольно таки большой объем на видео будет из двух частей про турбины это очень интересный узел автомобильный я вам постараюсь рассказать то чего ну другие может быть не рассказывают Первая часть будет такая, может быть, более теоретическая, просто чтобы все-таки расставить точки над И, как работает эта турбина, чего она там сжимает, не сжимает, геометрия там всякая. А вторая часть будет более практическая, когда вы уже будете знать то, что вот надо знать из первой части, тогда вы уже сможете лучше понять и вторую часть, что выходит из строя, как выходит из строя и что нужно сделать, чтобы она не выходила из строя устраивайтесь поудобнее включайте себе там двойную скорость кто включает держите телефон покрепче чтобы не выпадал знаете в момент засыпания и понеслась не успели люди придумать двигатели внутреннего сгорания как сразу же бросились мериться письками чей двигатель будет мощнее чья машина будет ехать быстрее и началась вот эта гонка за повышение мощности двигателей путь был не самый такой замысловатый. Чем больше сожгешь топлива, тем будет мощнее двигатель, Чтобы сжечь больше топлива, значит надо, чтобы двигатель всосал больше воздуха, потому что изначально двигатели сами засасывали воздух из атмосферы на э, на такте всасывания. И такие двигатели, естественно, называются атмосферниками. И вот появились двухлитровые, трехлитровые, шестилитровые довольно быстро конструкторы уперлись в потолок потому что ну уже такие монстромобили стали появляться которые стали жрать столько топлива дизеля или бензина и весить столько веса что в общем короче уперлись но турбину я бы не назвал что это второй виток или вторая стадия ко второй стадии я бы все-таки отнес такой более знаете утонченный подход нашлись люди которые поняли что воздух то в принципе нужен кислород а в воздухе азота кислорода всего 20 процентов в воздухе вот поэтому если добавить еще 10 процентов кислорода то мы считайте в полтора раза можем увеличить количество топлива это довольно таки круто и стали они думать над тем как бы еще кислородика добавить двигателю, скормить. стали рассматривать газовые смеси в которых кислорода процент больше, чем в воздухе. И вот это всякие закиси азота и так далее. Вот фильмы смотрели, да, Форсаж. Это вот о том примерно. Так сказать, имеет место быть вариант. Мощность действительно увеличивается. И все очень хорошо. Не надо никаких узлов дополнительных одно только маленькое неудобство что все время надо с собой возить вот этот вот зеленый баллон с вентилем который надо где-то заправлять и в общем сами понимаете что это неудобно поэтому неудивительно что этот способ в гражданском нашем автотранспорте не прижился и тогда вот мы и подошли к третьему этапу который я бы назвал это эпоха турбин тут все просто в воздуха решили в двигатель накачать, чтобы он не сам всасывал, а чтобы качнуть туда и напыживать этого воздуха столько, насколько хватит фантазии и, так сказать, мощности. Конечно, есть некоторые пределы, потому что когда накачаешь сильно много воздуха, у бензиновых двигателей начинается детонация. В общем, это все не сильно хорошо. Всегда есть какие-то пределы. Но идея была именно в этом: дать в двигатель воздух под давлением. Может быть из авиации пришла эта идея, сложно сказать, потому что во время Второй мировой войны, наверное, еще и раньше, в авиационных двигателях поршневых стали применять наддув. В основном это был механический наддув, тоже центробежный. Задача была повысить высотность, чтобы самолет летал повыше. Двигатель работал, не захлебывался от недостатка кислорода а чтобы мог забраться повыше потому что самолет который летает высоко он летает быстрее он сильнее всех он недосягаемый и вообще это так называемое преимущество вот и даже в спортивных самолетах вот я 52 если взять например спортивный самолетик там стоит двигатель м14 п у которого мощность 360 лошадиных сил всего-то навсего ты в этом двигателе стоит Нагнетатель. Эта штука называется нагнетатель, стоит внутри двигателя, приводится в действие планетарным редуктором и создает давление. И это давление вводится в кабине пилота на приборчик. И приборчик этот называется мановакуометр, который стрелочкой показывает какие-то там миллиметры ртутного столба, между прочим. Вот, нагнетатель я 52 Многие из вас наверняка слышали и какую-то разницу вот в голове чувствуют между словами нагнетатель, компрессор, турбина, вообще правильно, если так технически и скрупулезно, то нагнетатель это целый такой законченный узел, задача которого подавать подопадать подать на вход двигателя воздух под повышенным давлением. Этот весь законченный узел называется нагнетателем. Внутри этого этой коробки которая называется нагнетатель есть компрессор есть редукторчик там есть какие-нибудь клапаны аппаратура регулирующая может быть датчики и все это вместе называется нагнетателем а компрессор это всего лишь какая-то часть этого нагнетателя но тем не менее можно увидеть mercedes у которого сзади написано компрессор да? не нагнетатель именно а компрессор тем более компрессор это заграничное слово а нагнетатель это не заграничное слово может еще и в этом какая-то разница есть вот и этот нагнетатель бывает э, привод нагнетателя может быть первое самое простое электрический просто электромоторчик крутит эти червяки или что там у него есть и создается давление второй тип привода это механический например временная передача ремешок такой же вот как на кондиционер и даже муфта включения этого нагнетателя может быть такая же как у кондиционера электрическая электромагнитная муфта компьютер баз включил нагнетатель включился чпок выключил выключился ну и собственно о чем само видео наше это turbo нагнетатель то есть нагнетатель может приводиться в действие турбиной а собственно в чистом виде турбина это штука которая преобразует скорость или энергию скажем так кинетическую газа какого-нибудь водяного пара там чего угодно может даже жидкости в вращательное движение рабочего колеса турбины вообще вот в этих вот компрессорах турбинах э, конечно можно назвать крыльчаткой можно назвать лопастями но вообще все это правильно называется рабочее колесо компрессора рабочее колесо турбины рабочие колеса имеют лопатки вот теперь вы знаете в автомобильной как бы индустрии сделали такое разделение нагнетателем называется механический нагнетатель или электрический а турбиной или турбо нагнетателем или турбокомпрессором компрессором но мы называем просто турбина это компрессор который приводится в действие турбиной выхлопными газами ну чтобы себе не запариваться так и будем дальше называть автомобильная турбина под этим словом понимая весь этот узел ничего страшного с нами не случится это примерно как ксерокс понимаете итак наш любимый турбокомпрессор: турбинка крутит компрессор компрессор сжимает воздух и вот дорогие друзья я почему-то думаю что Наверное, подавляющее большинство не понимает, каким образом компрессор сжимает воздух. Мы сейчас будем с вами говорить про центробежный компрессор. Ну и вижу понятно, что если бывает центробежный компрессор, значит бывает еще какой-то другой, правильно, бывает еще осевой компрессор, который представляет из себя рабочее колесо и так знаете, как вот вентиляторчик лопатки. А в нашей же турбине компрессор центробежный. Большинство людей думает, что центробежный компрессор суть какая крутится это крыльчаточка, рабочее колесо отбрасывает воздух от центра к периферии воздух упирается в стенки и таким образом сжимается и вот это вот я вам скажу неправильное понимание сути вещей немножко мы копнем что такое диффузор научное объяснение очень простое диффузор это канал который расширяется вот можете посмотреть на рисуночек это канал который расширяется что происходит в диффузоре то есть если в диффузор подуть или подать воздух какой-то который имеет какую-то скорость в этом диффузоре произойдут несколько интересных вещей во первых скорость в диффузоре уменьшится во вторых давление возрастет и в третьих температура возрастет именно это явление и используется в компрессоре для сжатия воздуха потому что канал между двумя лопатками он расширяющийся он диффузор поэтому когда э, лопатка захватывает воздух и начинает воздух начинает движение по каналу по вот этому между лопаточному пространству центробежном компрессоре, который расширяется воздух сжимается за счет того что канал расширяется но в центробежном э, компрессоре сжатие происходит в два этапа во-первых сжимается между лопатками а во-вторых отбрасывается в так называемую улитку Ну вот этот вот круглый канал называется улитка так вот улитка сделана тоже в форме диффузора диаметр улитки на выходе больше чем диаметр на входе и вот этот вот вращательное движение, энергию, которую воздух получает от этого колесика крутящегося, в улитке преобразовывают в давление. Таким образом, на выходе из улитки мы получаем воздух с меньшей скоростью, с большим давлением и с более высокой температурой. И раньше этот воздух так и подавали на двигатель, но высокое давление плюс высокая температура это как бы к детонации. Поэтому, Приходилось ограничивать давление, чтобы не было детонации. Потом придумали ставить интеркулер, который охлаждал воздух после турбины, и таким образом можно было еще больше повысить давление, не опасаясь детонации. Ну вот, собственно, сделали турбину, поставили ее на машину, газанули. И такой, знаете, первое, что раздалось, наверное, ну, это так фантазия такая, бабах такой, баш, это лопнул шланг. Так называемый патрубок турбины. Разорвал его нафиг. А почему? А потому что компрессор способен выдать очень большое давление на выходе. Большим это считается давление 2 атмосферы. Там 3 атмосферы тоже уже вообще сверхбольшое давление для наддува двигателя. Вот, ну и соответственно патрубки вот эти это все-таки не колесо автомобильное с остальным кордом, они не рассчитаны на такое давление, они рвутся. Поэтому надо было сделать что, надо было как-то это давление ограничить. Решение первоначальное решение, оно до сих пор применяется, это было самое простое. Это часть воздуха перепустить, пустить мимо рабочего колеса турбины скорость уменьшится давление уменьшится все для этого сделали клапан который бы открывался и перепускал этот воздух мимо мимо турбинки мимо рабочего колеса турбины сделали просто поставили вакуумную коробку такую не вакуумную коробку а мембранную коробку такую вот балабаху и трубочку под, и трубочку туда пустили от компрессора давления. Компрессор создает давление в этой в коробке мембраны давление увеличивается, когда достигает какого-то значения, на которое его настроили, оно начинает передвигать шток, открывает этот клапан и воздух как бы идет мимо турбины, мощность турбины падает. Все, давление не растет. Вот, У этого решения оно очень простецкое, соответственно надежное, но есть куча недостатков. Потому что клапан этот, хорошо бы его, знаете, не плавненько приоткрывать, а так как-то там резко. Ну и сразу практический вопрос. Что будет, если мембрана порвется? Если мембрана порвется, клапан не будет открываться, турбина будет передувать. Турбина будет передувать, будут рваться патрубки, будет детонация, если бензиновый двигатель. В общем, неприятные будут последствия. Что будет, если этот клапан заклинит? Если этот клапан будет подклинивать, и он не будет закрываться, значит, будет происходить утечка выхлопных газов мимо э, рабочего колеса турбины, тогда, когда этой утечкой быть не должно. Соответственно, турбина получит недостаточную мощность, соответственно, не докрутит компрессор, и так называемая турбина будет не додувать. Ваш турбокомпрессор будет не додувать. У вас будет недостаточно мощности для того чтобы больше мощности выжать из турбины сделали управление этим клапаном не так вот напрямую а так чтоб компьютером управлял поэтому э, установили электромагнитный клапан управления турбиной или клапан управления наддувом его еще называют к которому подходит вакуумная трубочка от вакуумного насоса а этот клапан э, как бы или соединяет этот вакуум с, короб, с коробкой этой мембранной или отсекает и стравливает соответственно компьютер уже управляет когда клапан открыть насколько его открыть приоткрыть или закрыть конечно компьютер это делает более точно но появляются дополнительные э, как бы звенья в цепи которые тоже могут выходить из строя бывает что выходит из строя вот этот клапан управления турбиной а люди меняют турбину но об этом мы поговорим во второй части во второй части также э, моторчики ну куда же без них есть такие решения когда этим клапаном управляет моторчик это электродвигатель червячок и двигатель совывает вот этот вот актуатор который открывает закрывает этот клапан вот таким образом решили вопрос с ограничением вот этого безумного давления турбокомпрессора, которое он способен выдавать, особенно на высоких оборотах. Ну, есть у турбокомпрессора проблема, которая не решается этим клапаном, а проблема называется турбояма. Турбояма, суть она простая, я думаю, все ее знают. На оборотах малых оборотах двигателя скорость выхлопных газов недостаточна для того, чтобы так раскрутить нашу турбинку чтобы компрессор создавал хорошее давление нужное нам и получается чтобы э, турбина заработала надо дать газу переключиться на пониженную передачу и вот мы чувствуем подхват так называемый где-то когда вот она проявится там две с половиной тысячи две тысячи три тысячи и вот стали себе ломать голову как же вот уменьшить эту турбояму, так чтобы этот наш любимый подхват начинался как можно ближе самых рядов самых низов. И решений для борьбы с турбоямой: их, в общем-то, наверное, три штуки можно выделить. Первое это установка дополнительного нагнетателя. Например, механического. Например, это решение применяет Volkswagen свой, в своих двигателя 1.4 TSI стоит механический нагнетатель, который ременной привод, электромагнитная муфта, как у кондиционера, и компьютер включает, выключает в нужные моменты. На маленьких оборотах этот нагнетатель создает давление на входе в двигатель, на средних оборотах он работает совместно с турбиной, на высоких оборотах он отключается, чтобы не отбирать мощность, потому что недостатком нагнетателя является то, что они забирают много мощности от двигателей турбина мощность практически не забирает она использует ну, как бы дармовую мощность выхлопных газов которые мы выбрасываем так сказать на улицу а турбина их использует а механический нагнетатель нет он отбирает мощности и довольно таки прилично поэтому у двигателя с механическим нагнетателем расход будет больше вот но тут мы его отключаем кстати одно, расход будет ощущаться на больших оборотах на малых оборотах не сильно механический нагнетатель увеличит расход вот это первое решение второе решение это вторая турбина чем меньше турбинка маленькая в ней все эти колесики они такие легенькие инерции у них сами понимаете никакая и раскрутить такую турбинку можно даже небольшим напором воздуха но эта маленькая турбинка даже когда она наберет все свои обороты она не сможет дать двигателю столько воздуха сколько ему надо например на средних оборотах поэтому ставят две турбины так называемая бит turbo одна турбина предназначена чтобы быстро раскручиваться а вторая турбина основная начинает работу со своих уже так как тяжелая арт арт артиллерия это второй способ ну и третий способ это так то что вы знаете под названием геометрия ну давайте я вам еще про геометрию расскажу в этом видео и наверное на этом мы закончим значит то мы с вами когда мы говорили про компрессор мы познакомились с понятием диффузор сейчас мы познакомимся с противоположным понятием сопло сопло это канал который сужается и если воздух попадает в сопло или жидкость с воздухом происходит тоже некоторые преобразования во-первых у него увеличивается скорость во вторых у него уменьшается давление в третьих у него уменьшается температура и температура кстати может уменьшаться настолько что вот в некоторых самолетах например есть такая штука называется турбохолодильник. то есть если в турбину подать не выхлопные газы а просто сжатый воздух то на выходе из турбины этот воздух будет ледяной и это используют в авиационных системах кондиционирования. И штука называется холодильник И тоже крутит там 100, там 200 тысяч оборотов. Такая вот интересная штука. То есть в сопле воздух разгоняется. И поэтому сама улитка, выхлопные газы э, с выхлопного коллектора выпускного сначала попадает в улитку. Улитка это есть сопло. То есть диаметр улитки на входе больше, чем диаметр улитки на выходе. Это есть сопло, но это сопло оно рассчитано на определенную, так сказать, скорость газов. Когда скорость газов маленькая, чтобы эти газы разогнать, очень хорошо было бы уменьшить вот это вот выходное сечение этого сопла. Но оно чугунное, мы с ним сделать ничего не можем. Поэтому было решено между этой улиткой и рабочим колесом турбины установить еще такие как крылышки, э, сечение которых будет вот на себе покажу сужающимся, такие как сопелки по кругу и все это вместе называется сопловой аппарат турбины. Сопловой не потому, что он находится в сопле там, реактивного двигателя, а потому что э, э, потому что форма канала между этими лопатками представляет собой сопло. И еще немножечко отвлекусь расскажу вам про сопло значит в сопле газы разгоняются и это было использовано в реактивных авиационных двигателях суть была такая что сгорало топливо газы разгонялись выбрасывались из сопла соответственно самолет летел в обратную сторону как бы отталкиваясь от этих своих газов и чем быстрее эти газы будут отбрасываться тем быстрее летит самолет все, супер, сказано, сделано. А, а, а за что боролись? Все же хотели скорость звука превысить, потому что поршневые самолеты и так уже летали там под 700 километров в час, но до скорости звука все они никак не могли дойти. А тут, когда сделали реактивные двигатели, жидкостные реактивные двигатели, вот замаячила эта скорость звука. Но уперлись, оказывается, просто вот сужающееся сопло скорость выходящих газов не может превысить скорость звука то есть она равняется скорости звука на среде сопла вот это максимум что можно получить в обычном сужающемся сопле все дальше воздух не разгоняется вот так, такие законы физики и вот был такой товарищ лаваль он взял к соплу приделал диффузор и получилось что сопло сначала сжимается а потом расширяется потому что И обнаружили следующее: что воздух на дозвуковой скорости в сопле разгоняется, а на сверхзвуковой скорости воздух разгоняется в диффузоре Там, где на дозвуковой скорости он тормозится, на сверхзвуковой скорости он разгоняется. И таким образом удалось получить скорость истечения из сопла сверхзвуковую. И это как бы открыло двери в сверхзвуковую авиацию. вот И когда сделали такой самолет. Биодит, по-моему, назывался, посадили в него летчика с фамилией Бахчеванжи и сказали, значит, задание партии тебе преодолеть скорость звука. И разогнался Бахчеванжи, И люди такие смотрят, такие, знаете, такие, пух. Короче, самолет вошел в землю под углом 50 градусов. Секрет этот разгадали только через несколько лет, потому что этот секрет назывался затягивание в пикирование. То есть, все, как только самолет приближался к скорости звука, самолет затягивал в пикирование. Сколько экспериментов не проведили, все затягивает и пипец. Как с этим бороться? Если вам интересно, я вам в следующем видео расскажу, как решили эту проблему. Ну, вообще, мы не про авиацию просто это классно, это, это интересно. А мы продолжаем про турбины. Так вот геометрия значит сделали сопловой аппарат между улиткой и рабочим колесом турбины и было два решения простое и сложное простое решение заключалось в том что на больших оборотах этот сопловой аппарат был спрятан в такую как бы щель а на маленьких оборотах или с помощью вакуума или с помощью электричества там электродвигателя это сопловой аппарат так знаете так чпок и выскакивал вылазил то есть он создавал как бы дополнительную такую сужающийся канал в котором даже маленькая скорость выхлопных газов разгонялась увеличивалась и крутила турбину как бы с нормальной скоростью в общем позволяла уменьшить эту турбояму а вот более сложные системы там у них уже у этого соплового аппарата менялся угол между угол установки лопаток и вот это называется турбина с изменяемой геометрией то есть из изменяемой геометрии соплового аппарата то есть не турбины меняется геометрия а соплового аппарата турбины вот. и это конечно же позволило ну вообще все соки из турбины какие только можно выжать выжать все эти соки потому что угол установки этих лопаток мог меняться в самом широком диапазоне вплоть до того что можно даже было уменьшать мощность турбины то есть уже не нужен был этот байпасный клапан уже эти все вопросы можно было решать этим сопловым аппаратом вот друзья на этом я заканчиваю задавайте свои вопросы во втором видео если будут какие-то вопросы я чего-то там неправильно объяснил или не полностью или вам будет что-то еще интересное, я вам расскажу это в следующей части видео значит в следующей части видео мы будем говорить о том что что выводит турбину из строя какие признаки выхода турбина из строя на что ну что делать для того чтобы турбина не выходила из строя конечно видео на эту тему есть много но мы же на канале Partbox, у нас по-любому будет что-то свое все поэтому на этом я ребята заканчиваю вашим машинкам бегать не ломаться спасибо за внимание кто досмотрел по-прежнему напоминаю что если вы захотите заказать у нас запчасти лучше делать это не через сайт а лучше просто позвонить сказать что вам надо данные машины какие запчасти запчасти у нас есть на бусы и на легковые машины в основном на иномарки в основном на европейцев японцев корейцев китайцев запчастей меньше нету кузовщины стекол шин есть ходовка двигатель расходники фильтра масла вот это все можно спрашивать звоните подберем как говорится как для себя на этом все ждем следующее видео